есть я просто реально не понял что с, я неправильно понимаю с делать я с ну, я, не связался, я сказал я понял, ты, что, ты, понял ты, что я не знаю Та, не нема, я, але, Но, я сказал, на жаль я бачу что напевне да я знаю поэтому не надо мне об этом сказать я Та, с вашими коллегами. да конечно я знаю да. 130 там и все остальное да. я выпил ну, блин, на послуш... меня вообще. Послушайте меня, послушайте меня, послушайте меня. Я полковник. Дуже приятно, честно. Я Верев приехал сюда частью. раз, раз за весь год. А ну, Вас так сложилось. Частию. Выслушай, меня. Я знаю Выслушайте. этого кирника Жукова Евгения угу. и всех остальных. Ну, я нормальный человек. 30, Реально. 30, 30. Реально, я начальник огнестрельного огнестрельного управления. мы коллеги. Сделаю свою полагу. Мы страну срали равно. Страну делить нельзя слава Нет. Так, так, Валерий. Валерий. Ты меня мочил, вы мне что я? Вы правильно сказали, что там мы страну срали, срали. Я зараз делаю только в рамках. Закону. Да не важно. Мы в рамках. В закона, я тоже, я тоже делаю. Я все составил 6 строков еще ни одного ну, раза не забыл что Вот ты идей чувствуешь или не чувствуешь? Не чувствуешь, не, и не чувствуешь и ты, не, я я, я а что-то строю. А что я же говорю вам, ну, что Мы с да. давай так. Ну, давай так. Мы с тобой сейчас Делаем вся какую-то историю. Ну, там. Слава Я офицер, всю жизнь прожил офицером. Я всех ваших коллег держал, ну, реально возле себя и там, там, Ну, грубо говоря, я работал ровно, я работал в Одессе, я работал в многих регионах, в шести регионах. Угу. Это не дает мне права ехать. Я просто ну, забыл, как правильно ехать. Я хотел выехать из города. Yeah, yeah, ты вот ну, ну, взагалі э, меня понять можешь или нет? Да. Я к людина, да, я к полицейский нет. А я кто? Не полицейский? Ну. Я полковник, ну, я, полковник. я полковник полиции. Але... А ты знаешь, как я отпускал иногда вот людей, потому что. И потом они в тюрьмах не сидели. Пошла, я они думала, думала, были це, уже дривно. Не ну, бель. мне с вами хочется просто поговорить. Реально. Вы ну, поверьте мне, я в этой жизни отсылал что-то что ты сделал? Вячеслав Валерьевич, я вам еще раз повторюсь, Дивите, у меня до вас нет... Вы можете дожины, сами в грудь если хотите. А вот, давай так, я тебе объясню. Вячеслав э, Валерьевич, э, вам не э. лишите э, заниматься этим? Я еще раз тебе объясняю, что то, чем меня лишат, я буду заниматься тем, что я лишусь. Okay. А я зараз буду заниматься. Вот давай так. Я, я, послушай, на месте. Конечно, да. до в конечно. Ехать до лекаря нарколога медицинского завода. Вожу и Конечно. Поживите, конечно. Конечно. Відмовляетесь. Конечно. Відмовляетесь. конечно, Я правильно вас разурил? Вы не будете проходить оля на месте и не будете проходить його его лекаря нарколога. Нет. Вы я На вас зараз будет скулваться протокол за статтею 130, за порушение пункту 2.5 правил дорожного руха, за то, что вы ви на вымогу полицейскую вы отмолваете страховой дороги на самом деле. Вы имеете кого-то кого, кого Ну, ну не это не ваше отношение. Ну, я знаю, ну, о чем я говорю. Я сейчас раз пытаюсь, вы отмолваете страховой дороги? А вы меня не хотите услышать?